Центр Останкина представляет. чем московский митрополиты. А вдруг шабанет. И по Кокановичу дверями. Руки, голову, голова, плечи, все. Если мы едем в Москву со скоростью 500 метров в час, из Минска, мы доедем за полтора часа. Зачем кого-то отгонять? Уже за сутки практически да, доезжают с Москвы до Адлера. Я удивился. Так, такая, такой темп, такая скорость. Слева у тебя Черное море, справа Азовская, и впереди вот дорога. поминает съемочную площадку фантастического фильма. Нет, мы на реальном испытательном полигоне. Конструкторы рельсо-струнной системы уверены, это транспорт будущего во всем мире. Потому что по их расчетам он самый быстрый и безопасный. Это, к примеру, Юнитрек для грузовых перевозок. Это Юнибайк, прогулочный городской вариант. А это ЮниБус, ну, практически автобус. По рельсо-струнной эстакаде между городами и странами, как планируют разработчики, транспорт разовьет скорость 500 километров. В час. Формаку трубу транспорт может уйти. И тогда скорости там могут быть до 1250 км гм в час на остальных колесах. Мы повысили эффективность на переостранении со скоростной железной дорогой примерно в 5-7 раз. Невоздушная подушка и не магнитное поле. Испытатели всех секретов пока не раскрывают, но уверенно говорят, безопасность – главное преимущество этих дорог. Здесь не используют взрывоопасное топливо, движение строго упорядочено, а значит, не будет столкновений. Зачем на дороге обгонять друг друга? Если мы едем в Москву со скоростью 500 км в час, из Минска, мы доедем за полтора часа, зачем кого-то обгонять? Надо всем двигаться с одной скоростью, на равном расстоянии друг от друга, безопасно. Поэтому я могу с полной вины сказать, что мы безопаснее того же автомобильного транспорта несколько тысяч раз. Население планеты растет, и совершенно очевидно, что ни автомобили, ни железные дороги спустя полвека уже не смогут удовлетворить потребности всех в передвижении по миру. По данным Организации Объединенных наций, коммуникативность людей за ближайшие 20-30 лет возрастет 5-6 раз. Значит, потребность в перемещениях увеличится в 5-6 раз. И если люди будут перемещаться на транспортных системах, которые сегодня создали большое количество проблем, в том числе в области экологии, то просто все будет убито вокруг. Значит, наверное, логистику надо менять. Сегодня под автомобильными дорогами мира закатана территория, вот в асфальт, и под шпалами похоронена, это 5 великобританий. Мы можем эти земли вернуть землепользователей. Мы отнимаем минимум почв и видим, здесь под эстакадой растет трава, здесь могут пастись коровы, может быть, вести сельское хозяйство. Сейчас тестируют жесткие и полужесткие конструкции из металла, но готовятся использовать и углеводородные волокна. И тогда пролеты между опорами можно будет увеличить до 7 километров. А это значит, отпадает необходимость строить традиционные мосты. И к тому же рельсы струмные системы смогут транспортировать не только людей и товары. Мы в путевую структуру зашиваем от и другие линии связи и зашиваем и в путевую структуру, и используем опоры для линии передач. Поэтому наши комплексы, они не только будут перевозить пассажиров грузов, но и передавать видскую энергию, и передавать информацию. Гласперники основ будут будут вот на втором уровне иностранный транспорт, а на первом уровне будет немножко автомобиля, будет немножко через дорог будет немножко лошадей. Сегодня многим это кажется маловероятным, однако вспомним, строительство железных дорог в XIX веке также считалось делом сомнительным и рискованным, и деньги вкладывались не только и не столько государственные, сколько частные. В России против поездов развернули агитацию. Людей убеждали, что быстрота движения будет развивать у путешественников болезнь мозга, а строительство дорог вызовет миграцию населения и, как следствие, упадок нравственности. Но мир меняют Дон Кихоты, которые верят в то, что его можно изменить. И сегодня без железных дорог представить себе нашу жизнь невозможно.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 его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный струнным технологиям небесной дороги Skyway, также будут работать на благо людям столетия, внося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвестором в эту инновационную технологию.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 всех друзья а, вся техника когда-нибудь дает сбой вот как видно как слышно дайте обратную связь с чата числа приветствую андрей так хорошо видно да слышно ну все друзья значит сегодня 22 ноября среда так что начинаем обычный Наш трудовой день SkyWay, поэтому новостей, и, как говорится, для обсуждения тем у нас сегодня очень много. Вот. Время было горячее. Так, сейчас просят чуть-чуть громче. Да? Громкость чуть-чуть. Значит, Друзья, до Экофеста осталось 220 дней, время летит неумолимо, поэтому все идет, все развивается, и мы ведем отчет своего теперь уже лет, скажем так, от Экофеста к Экофесту. Вот. Мы с Алексеем за эту неделю в вот, очередной раз были и в Брно в Чехии на конференции, и потом в Словакии на переговорах. Вот, я тоже частично скажу, потом Алексей добавит именно уже с фондами, которые ищут новые направления, заинтересованы в новом направлении новой цифровой экономики с применением Как раз мы уже обсуждали и конкретные адресные проекты, и еще и оцифровка, все, что связано с блокчейном. Вот, поэтому, друзья, мы сейчас все больше и больше уделяем времени именно этому направлению наших вот с Алексеем, встречах наших с Алексеем вебинарах и на конференциях, потому что ну, Брюноу там вообще было интересно, зал был почти на ну, 200 человек, фотографии Лизбук сбрасывали, так народу было настолько много, что и в проходах, и стулья дополнительно ставили. вот, То есть это говорит о том, что тема на сегодняшний момент очень интересна. Значит, Друзья, давайте я на сегодняшний день начну с одного очень такого важного пояснения, на мой э, взгляд, потому что вчера у нас в чатах было очень жарко и очень э, там, много что обсуждалось. И потом привлекли и Бабурин э, давал свои пояснения, экономист, да, это вот сейчас Алексей ставит, видите, конференция Врунов. В это. Причем это еще фотографировали до того, как было максимум. Вот. так вот, друзья. Э, Сейчас, ну скажем так, из-за того, что материал очень сложный, из-за того, что понимание, скажем так, не у всех есть это, того, что происходит, а тем более все, что связано с, со Skyway, все, что связано с применением новых технологий блокчейн, то просто есть ряд определенных недопониманий. И вчера вот одна очень такая интересная дама, вот уже в возрасте, это тоже зрения понимания и подачи информации тоже понятно, что она очень эмоционально написала и по всем чатам и написала письмо Юницкому по поводу того, что несколько не оправдываются ее ожидания, связанные с развитием проекта и отчасти там повянутый блокчейн о том, что даются лишние какие-то обязательства или обещания. Вот. Естественно, что почему-то все решили показать в мой адрес, что это я все, что обещал. Почему-то все, что обещаю, не исполняется. Вот. Поэтому, друзья, я так понимаю, что это вопрос просто недопонимания терминологии, недопонимания того, что происходит. Поэтому есть ряд таких вот вещей. Виктор Рыбоборин довольно-таки развернуто выступил там во всех чатах. Он показал, из чего складывается экономика акций. Он показал, когда... Поэтому все, кто это читал, все, кто смотрел, я думаю, вы это поняли и соответственно сделали для себя определенные и выводы, и пояснения тех ситуаций, которые возникли. Значит, я просто даю пояснение по поводу мой адрес, какие были вопросы, что наконец года отдалась внутренняя биржа. Вот здесь вот, друзья, давайте сразу разграничимся, что многие стали почему-то понимать, что ту электронную площадку, которая сегодня делается группой энтузиастов, куда входим мы с Алексеем, она почему-то называется биржей, внутренней биржей. Друзья, это электронная площадка, на которой будет оборот токенов, и никак это по-другому не называлось. То, что кто-то это захотел видеть в виде биржи, ну это, друзья, может быть просто исходя из того, что так привычнее называть. Никаких электронных бирж сегодня, друзья, нету. Есть там, где сегодня происходит ченч различных криптовалют, и там, где устанавливается их курс. Есть, но назвать, что это биржа, ни в коем случае, друзья, не, нельзя. И второй момент очень важный. Задавались, естественно, что этот вопрос, особенно те, кто давно в проекте, за три года, назрел вопрос, что когда же будет уже оборот, когда можно будет продать часть своих обязательств, кто-то хочет избавиться от своих обязательств и не ожидать их капитализации, то э, возник, скажем так, задавали вопрос, а возможно ли будет в дальнейшем обязательство менять на токены и токены продавать на бирже. Э, и тут, друзья, попрошу смотреть и конспекты, и Алексей многократно говорил, и мы всегда на всех встречах говорили, что друзья, эта задача не первоочередная, она будет стоять в течение 2018 года. Вот никто сегодня не говорит, что э, токены, которые запускаются именно как дополнительный инструмент использования технологий blockchain для того, чтобы развивать Transnet и инвестировать в Skyway, соответственно, никаких других вариантов быть не может. И поэтому, исходя из того, что, друзья, я искренне отношусь с большим уважением, особенно к людям, которые в возрасте пришли в проект с самого начала. Но чудес, друзья, не бывает Надо четко понимать. Чудес в экономике не бывает. Если будет мне кто-то говорить чудесное появление откуда-то непонятно денег, чудес не бывает, друзья. Есть пирамиды, есть хайпы, есть просто воровство. Вот, соответственно, все остальное никакого быстрого обогащения быть не может. Проект Skyway это высокоинтеллектуальный технологический проект. И здесь, друзья, я тоже очень многократно я тоже прошу на этом сконцентрировать внимание, что в экономике не бывает чудес. А вот в технике чудеса, друзья, бывают, потому что не было электричества, потом сделали, соответственно, технологии, применяемые двигатели, электрические двигатели и все, что связано с электрическим зарядом. Не было авиации, применили, соответственно, сделали тяжелее двух где стало возможно перемещение в пространстве. Не было двигателей внутреннего сгорания, появился цикл Корно, появились физические машины, которые сегодня делают э, очень много. Это, друзья, чудо техники. В технике чудеса бывают. Тот проект, который мы с вами э, запускаем, он обеспечен высокой интеллектуальной собственностью, то есть интеллектуальными возможностями технологии, которые заложены в ее потенциале. И то, что мы с вами чем занимаемся, друзья, вот последние там, более трех лет, это капитализация интеллектуальной собственности. Мы работаем, я являюсь одним из членов правления Skyway Capital это фонд, который распространяет информацию, привлекает инвесторов для того, чтобы осуществлять финансирование тех или иных инженерных разработок, которые ведут специализированные КБ. Здесь, друзья, худо-бедно у нас это очень, ну, скажем так, на сегодняшний момент очень, очень хорошо получается. За эти три с половиной года, уже почти четыре года пока движется проект, потому что как раз в октябре тринадцатого года были запущены первые компании. Вот, именно с брендом Skyway. За это время сделано очень много. И я бы сказал, что многие люди, особенно вот там, когда общаемся с специалистами из Академии наук, из Минтранса Беларуси, из Министерства транспорта России, об этом тоже сегодня будем говорить, они просто поражаются как группа энтузиастов, которая собралась вокруг инженерной школы, которую создал инженер Юницкий, смогла за такое небольшое время сделать огромную работу. Конечно, друзья, я понимаю, что очень, не всех удовлетворяет, что сделано очень много. Все требуют, а где отдача на мои инвестиции, где доходность там, в миллионы процентов, где счет. Сам. Поэтому здесь, друзья, за, это, за этот период было очень много уже и сказано, и просчитано, но те, кто реально в проекте, тот, кто действительно понимает его суть, он следит, он отслеживает, он видит те изменения, которые сегодня происходят. И здесь, друзья, я могу сказать, что я с нетерпением ждал ЭКОФЕС 2017 года и с большим удовольствием был и видел, то есть, когда мы сделали такой серьезный показательный отчет перед инвесторами, сбор инвесторов, этот праздник инвесторов, те, которые развивают проект. Но сейчас, друзья, я могу сказать, с еще большим нетерпением я жду уже 18-й Экофест 2018 года, потому что там будет продемонстрировано еще очень много таких прорывных вещей, про какие-то мы вам уже рассказываем, будем показывать, какие-то вещи только-только сейчас в стадии разработок и они будут уже готовы только непосредственно уже к Экофесту. То есть это как точка, в которой сводятся очень многие решения, которые можно будет показывать соответственно друзья это огромная работа которая проделана но э, что показалось вот что возникает некая определенная усталость что люди инвестировали три с половиной года назад и говорят так где же тем более очень много недоброжелателей очень много всевозможных тракт тех или иных э, слов и тех или иных вещей поэтому всегда возникает несколько завышенная ожидания. Здесь, друзья, это ничего страшного это, или ничего в этом предрассудительного нет, тем более у людей в возрасте мы относимся к этому с пониманием. Но э, здесь еще раз хочу акцентировать, не надо сегодня менять определенные понятия из-за того, что вы не понимаете, что происходит. Еще раз, то, что родилась внутренняя биржа, на которой можно продавать э, обязательства Skyway, друзья, это в корне неправильный подход. Та электронная площадка, которая сейчас готовится для оборота токенов, адресных проектов, где можно будет менять и производить определенные операции с тем или иным адресным проектом или с электронными активами других проектов, производя мену. Это, друзья, абсолютно другая работа. Это абсолютно другой подход. И ни в коем случае токен и акция не могут коррелировать. Не могут, друзья. То, кто до сих пор... Себе считает или не ответил на этот вопрос, он глубоко заблуждается. И то, что мы выбрали новый инструмент для создания именно криптоплатформы, чтобы дальше развивать проект Skyway и Transnet Space, как мы били это новое понятие, это, друзья, как использование дополнительного инструмента. Это то, что сегодня перспективно развивается, и то, что за прошлый год показало максимальную капитализацию, максимальный рост. Котировок. Поэтому, естественно, друзья, мы не можем остаться в, в стране. И мы вели эту работу, считаем, что она абсолютно перспективная. Эта работа, ну, Скажем, костяк этой команды это Дмитрий Владимирович Терехин, это вот Алексей Сухадоев, я еще есть ряд разработчиков. Мы, естественно, все согласовываем и консультируемся и с Антурдаевшим Юницким, и с Виктором Бабуриным. Вот. Но это, друзья, наш страх и риск. Это наше э, видение о том, что это перспективное направление и сразу мы и говорили и еще будем говорить, что это финансируется за счет инвесторов SkyWay, это за счет частных инвесторов и, и соответственно, несем ответственность мы, как группа разработчиков, как группа энтузиастов, которая э, это делает. Юницкий э, к этому имеет отношение только как консультант, то есть мы его привлекаем делаем никакой ответственности за ту работу, которая сейчас у, у, у него нет. И поэтому здесь прошу, друзья, не путать, а тем более не высказывать претензии нам в адрес э, главной компании, которая, когда они будут продавать обязательства, или соответственно главной компании по поводу того, когда и что будет за, за, защита, запущена э, криптоплатформа. Здесь, друзья, э, я могу сказать, что это Venture Venture, это новое направление, мимо которого, естественно, мы не могли не пройти, не пропустить. На наш взгляд, это очень перспективное направление, и мы будем и доказывать, и показывать, мы это, соответственно, делаем. И, на наш взгляд, это даст очень серьезный результат, именно и с точки зрения прихода новых инвесторов, и запуска адресных проектов, и, соответственно, вообще создание той системы, которую мы сейчас называем Transnet Space. Что, друзья, было очень много интересного по мере того, как мы начали работать и начали выпускать. Действительно, что поначалу, это была весна этого года, мы были абсолютно уверены, что до конца года мы сможем запустить эту платформу и она начнет функционировать именно в том виде, как мы, как, ну, как, как это и предполагалось. И кстати, друзья, могу сказать, что мы недалеки от этих э, сроков, потому что мы сегодня реально создали э, площадку, она работает, но задача оказалась настолько многомасштабируемой, настолько глубоко уходящей э, вглубь э, даже самой экономики токена, что мы постоянно повышали планку и постоянно повышали задачи этой платформы. И здесь, друзья, есть такое понятие, как белая бумага или пошаговые функции. Как это дальше будет развиваться, то есть, ну, скажем, некий такой алгоритм развития. Когда мы начали это писать и делать, то настолько глубоко и настолько серьезно вскрылись новые именно научные, именно технологические понятия, что мы пришли к новому вообще направлению с точки зрения трансферта. Мы вам рассказывали об этом в свое время. Мы очень много обсуждали с Анатолием Юницким и пришли к общему такому мнению, тем более, что у него еще десятки лет назад легкая система была проектируемая и заложена, но о том, что надо акцентировать внимание именно на легкогулочной системе, о том, что должны сначала появиться юнибайки, юнибусы, потом легкие юникары, это как раз предмет такой <coughs> общей работы и два года назад Антон Иванович приступил к, к проектированию. И это выросло в целое направление, которое сегодня активно и активно развивается. И на выставку, вот, которая будет 6-7 декабря, будет показана уже новая машина для легкой путевой структуры. Это Юникар трехсекционный, а проектируется уже до 7 секций. И то, что сегодня в одном из репортажей вы видели, Юницкий уже сказал, введение новых материалов, это уже углеволокно, которое позволит систему делать, делать транспорт ну, еще более легкой и еще более прочной. Это, друзья, активно э, развивается. И когда мы начали делать учет и, соответственно, вот эту описывать и формировать систему Transnet Space, то пришли сами неожиданно к такому выводу, что э, у нас готова еще одна система, которую сейчас надо запускать, делать это TransService. Я не буду сейчас на, об этом останавливаться, то есть это и снабжение уже с продуктами, с Unibike, когда вы двигаетесь и это создание Skywall, то есть когда доставка в автоматическом режиме может уже в дом приходить и продуктов, и услуг, и определенные сервисные вещи дома исполняется и все это учитывается единым расчетным учетным инструментом, соответственно, который работает на блокчейне и получается очень такая мощная среда. И капитализация, когда мы начали выходить общей этой системы спейса, она намного выше, чем просто даже транспортных систем. Вот. Естественно, что это потребовало переосмысления всего подхода, это потребовало дальнейшей разработки и по блокчейну, и, соответственно, по э, взаимодействию внутри системы. И таким образом мы дальше э, нашу дорожную карту, нашу белую стали продлять и развивать еще Дальше. Исходя из этого, потом стало очевидно, что для того, чтобы работал блокчейн и была оцифровка всех процессов, которые происходят, необходимо создать еще одну систему или сеть, она уже стала называться TransAero, то есть это система датчиков, связанных с единым компьютером, оптиком, волокном, который, соответственно, обеспечивает обмен информацией, контроль, <coughs> запись в блокчейн, все, что сегодня идет в этой системе. Это тоже потребовало определенных... Усилий, но это, друзья, я вам могу сказать, с научной точки зрения не представляете, насколько интереснейшая задача. И то, что сегодня увязывается, и то, что мы сегодня уже реально подходим к оцифровке, то есть э, компании, которые будут уже весь бизнес-план или более точно сказать бизнес-процесс делать на блокчейне, это тоже, друзья, очень интересное направление. И как... Соответственно, уже как результат мы очень много ведем консультаций с специалистами из различных, отраслей, ну, из различных сфер, которые работают. Мы ведем очень много консультаций с фондами, которые сегодня уже работают, и с криптовалютами и на этом рынке. И я могу сказать, что тот продукт, который мы сейчас создаем и выводим, он вызывает, конечно, такой большой интерес. И поэтому, друзья, здесь я могу сказать, что мы для себя сроки несколько сдвинули, то есть, скорее всего, это будет уже весна 2018 года, когда, видите, уже приходится говорить, может быть марта, может быть май, то есть где-то где весной мы обязательно будем делать первое размещение и, соответственно, запуск первых адресных проектов. Но, друзья, еще раз прошу, это, это надо говорить каждый раз, потому что это все равно не доходит. Друзья, Токены, которые сегодня запускаются, и тот оборот криптовалюты, который делается, никакого отношения к акциям не имеет, друзья. Рынок традиционной акции это рынок акций. Он регламентирован, он описан и он работает совсем по другим э, законам и другим функциям. То, что мы сегодня делаем, это дополнительный инструмент, который дает технология блокчейн. Вот. То есть, опять же, я сейчас. Не буду на этом останавливаться, не буду более глубоко, потому что, во-первых, много вебинаров на это прошло, во-вторых, мы еще будем об этом говорить, это не тема э, сегодняшнего, сегодняшнего разговора. И иллюзия по поводу того, что вы сейчас можете свои акции или доли, которые у вас есть, обменять на э, токены и пойти их завтра на биржу продать, это, друзья, не более чем иллюзия. Мы будем отстраивать механизм, который будет... Э, коррелироваться, по, какому, по, по которому можно каким-то образом в течение 2018 года э, соответственно поменять обязательства, если вы этого захотите на токены продать. Но это, друзья, не первоочередная задача. И это будет только уже 2018 год. Скорее всего, там, ближе к середине или ближе к концу. Это то, что э, сейчас вот от меня многие хотят услышать и многие, что сегодня... Ставил, ставил вопрос, что я обещал, что к концу года кто-то будет что-то продавать. Нет, друзья, это я вам сразу могу сказать, возникла определенная иллюзия, вот, и сейчас какие-то иллюзии развеял. Э, то, друзья, что, что здесь чудес опять же не бывает. То, что сегодня направление, которое сегодня настолько перспективное, что мы видим, основные задачи по финансированию Skyway перейдут, скорее всего, на да эту криптоплатформу, но это произойдет тоже не сразу, а в течение 2018 года. То, что этот механизм крайне технологичный и сегодня э, нужный, то есть это тоже по-моему уже ни у кого сомнений не, выступает, не вызывает. Сегодня, если не э, изменяет мне память, э, прошло, прошли репортажи по Билл Гейтс э, с Майкрософта, дал свое заключение, свой анализ там, по блокчейну, по крипто направлению, которое развивается. Естественно, что, как и все основные специалисты, он говорит, что <coughs> это наиболее перспективная вещь, которая будет развиваться в ближайшее время. А мы, друзья, <coughs> описывая и создавая вот этот транснет space пространство вот, мы сегодня делаем очень интересную классификацию, где всевозможные направления сегодня увязываются между собой. Мы видим сегодня новое цифровое пространство, которое работает и увязывает, и которое дает неимоверный потенциал для роста того инструмента, который мы сегодня создаем. И здесь, но опять же, друзья, вы можете относиться к этому как угодно, мы всегда будем говорить, что это наше личное мнение, вот, что мы работаем на то, чтобы развивалась технология Skyway, и так как, ну, вот все слышали Сейчас запустился аплайнер, механизм, который, я не могу сейчас сказать, будет он настолько эффективный, как нам предлагают или обещают наши партнеры, но то, что пробовать надо, и то, что это очень важно, тоже, друзья, сомнений нет никаких. Вот, поэтому то, что мы сейчас делаем, это новый инструмент, очень сложный инструмент, довольно-таки технологичный с точки зрения именно запуска. И мы сейчас шаг за шагом по этому направлению идем и где-то, наверное, до конца месяца мы выдадим уже первые такие описания, то есть это когда мы выйдем уже на обсуждение скрипта сообществом того предмета, который мы сейчас предлагаем. Ну и, соответственно, дальше уже будем обсуждать с потенциальными инвесторами, которые бы хотели участвовать в этом проекте. Сразу могу сказать, что этот расчет идет на крупных инвесторов. Ну, для кого-то это крупно, то есть это инвестиции десятки и сотни тысяч долларов. И такие переговоры у нас ведутся сейчас постоянно. Вот, Поэтому это не то, что инструмент для каждого желающего там небольшого инвестора, который хочет рискнуть там небольшой суммы денег. Это довольно-таки профессиональная работа, и поэтому и подход, и обсуждение, и запуск, он требует определенных задач. Для Skyway а я абсолютно уверен, друзья, что это будет новый, э, новый этап, это будет новый шаг именно в привлечении инвесторов и в запуске адресных проектов. Но опять же, друзья, это венчур в Что из этого получится, друзья, покажет э, только время и, соответственно, первое размещение, которое будет весной, оно как раз покажет, правы мы оказались с Алексеем, когда полностью сконцентрировались на этом направлении. Или это все-таки более сложная или, или там иллюзорная вещь, которая не даст тех ожиданий но что-то мне подсказывает что все у нас будет друзья и хорошо и так про внутреннюю биржу все-таки заявляли все слушают и не приснилось же это всем против криптыник все тут пишет я не знаю друзья про внутреннюю биржу приснилось не приснилось давайте так мне тут уже вчера написали письмо что я обещал что в декабре можно будет продать акции Друзья, я специально пересмотрел все записи и фраза, которая у меня звучала, хотя к словам здесь цепляться, друзья, это абсолютно глупо, что мы создаем механизм, который позволит в 2018 году это осуществить. Не более того. Вот. И этот механизм возможно будет сделать только на электронной площадке и только с криптовалютой. Никакого, никакого другого инструмента сделать будет невозможно. Поэтому... Насколько мы это реализуем и сделаем, друзья, покажет время. Я думаю, что в ближайшее время мы будем уже более подробно обсуждать запуск, собственно, самой платформы. Я, друзья, еще раз я повторюсь, что понятно, откуда идут эти ожидания. Понятно, скажем так, настрой людей, которые уже более трех лет в проекте. Здесь все, друзья, абсолютно понятно. И понятно, что, соответственно... Никаких чудес в ближайшие там, полгода, год произойдет, и эти акции не будут стоить миллион, на который сейчас там, все рассчитывают заплатив за это там долларов там пять лет назад или три года назад. Поэтому, друзья, здесь тоже определенные вещи есть, которые развиваются своим чередом, и никаких других вопросов и никаких других обязательств на сегодняшний момент, ну, допустим, лично я лично это не давать не буду, не говорить не буду. Поэтому все, что связано с развитием криптоплатформы, мы будем обсуждать отдельно. Вот, мы будем вам показывать, соответственно, перспективы, мы будем показывать, откуда может произойти эта капитализация, откуда может произойти рост того, что будет. Но это, друзья, будет отдельно при запуске, чтобы это ни в коем случае не увязывать с ожиданиями. По дивидендам по акциям, которые сегодня у кого-то возникли, или у кого-то э, на этот предмет есть иллюзии. Так нужно ждать неизбежно ад... адресных проектов и все будет счастье. Да, Татьяна, вот с этим я абсолютно согласен. И буквально прежде чем передать слово Алексею, могу сказать, что. Мы вот сейчас буквально приехали только что с переговоров уже с э, криптофондом, который готов инвестировать в крипто направление и самое что главное создавать первый оцифрованный адресный проект с использованием технологии Skyway и струнных технологий. Сразу могу сказать, друзья, не все проекты пойдут по оцифровке, то есть по технологии блокчейн. Какие-то проекты будут идти классическим способом, где будут приходить инвесторы, где будут выпускаться акции. Это будет. Поэтому, друзья, здесь вопрос абсолютно выбора и где-то может быть целесообразно запускать по классической схеме, что уже сегодня отчасти делается где-то с привлечением новых инструментов, что тоже вполне понятно. Но все это, друзья, идет в развитие, и все построено только для того, чтобы именно максимально капитализировать и максимально получить доход на те инвестиции, которые сегодня сделаны. Как я уже сказал, мы с вами, наверное, в следующем вебинаре мы более подробно расскажем, что такое транссервис. Вот кто смотрел кто смотрел репортажи из БРНО, я довольно-таки подробно там рассказывал о элементах, что это такое, как это будет работать. Алексей пока показал технологию уже оцифровки как это будет взаимодействовать. Поэтому мы еще будем к этому не раз и не два подходить, потому что, во-первых, тема очень сложная, и я согласен, что не с первого раза можно очень многие вещи понять. И второй вопрос, что материал, который надо э, обосновать, он тоже очень многоплановый. Здесь тоже, друзья, нельзя однозначно сказать, что кто-то ну, сразу все понятно, и он сразу представляет, о, о, о чем идет речь. Поэтому мы будем на этом останавливаться, мы будем разъяснять, мы будем смотреть как будет строиться экономика, токенов будет как экономика адресных проектов, как это будет все увязываться и капитализировать всю систему, каким образом один проект будет влиять на другой проект. И как это в общем уже можно будет и инвестировать в эту систему, и уже находясь в ней получать доходность. Это все тоже, друзья, будет отстраиваться. А как платформа, как Именно инструмент это та площадка которую мы сейчас запускаем. Мы показали логотип, ну, опять же несколько видоизмененный, потому что правила игры здесь таковы, что мы несколько раз произносили слово Skycoin, потом он появился на бирже, потом Skywaycoin, значит он тоже через некоторое время стал появляться на, на бирже на электронной бирже. Вот, сейчас мы сразу можем сказать, что точное название токена пока мы еще не раскрываем, но будет абсолютно понятное, абсолютно э, именно точное с точки зрения раскрывающего суть, что он делает, но и как мы еще надеемся, друзья, как и те, кто разрабатывает и запускает проект, что он еще будет и крайне востребованный для, на рынке и крайне необходимый и важный для, для Skyway. Так, ну вот, друзья, значит, давайте я тогда сейчас лучше, так, это самое, лучше по новостям. Ну Давайте тут новости, как всегда, вопросы задают одни и те же, что в Австралии, что со скоростной дорогой, что с арабами. Вот здесь я могу сказать, что все идет своим чередом. 11 этап на подходе, опять же, друзья. Каждый раз буду говорить. Это мое личное мнение, друзья. И всегда можете ссылаться, что Сибиряков на Арле сказал, что до конца года еще может произойти смена этапа. А может и не произойти. Но все, друзья, скорее всего, идет. <coughs> идет. Вот так что это. Необходимо разделить вебинары для простых инвесторов и технологии. И горский продвинутый. Андрей, мы так, так и будем делать. Мы сейчас выходим от, ну, скажем, от так, чтобы на вебинарах, которые мы сейчас, именно в новостях SkyWay, чтобы больше говорить о крипто-направлении, потому что это, и более того, как показала практика, вот мы конференции проводили сейчас в Берно, что людей, которые в этом разбираются, их очень немного, поэтому основная, это надо просто популярно рассказывать об экономических вопросах. То есть, что и из чего складывается экономика токена, и из чего будет складываться капитализация. Вот на этом мы как раз, друзья, и будем в основном свое внимание концентрировать, потому что, еще раз, друзья, повторюсь, это дополнительный инструмент и привлечения инвесторов, и капитализации уже сегодня существующей интеллектуальной собственности. Поэтому это, друзья, как раз новые горизонты, которые открываются, и на мой взгляд, друзья, это крайне важно. И вот то, что мы сейчас и делали, и сделали, прописывая всю эту экономику, вот это, конечно, впечатляет очень сильно. И здесь я могу сказать, что когда мы вам все это доведем и покажем именно капитализацию интеллектуальной собственности, куда мы инвестировали, то я думаю, что всем будет намного, скажем так, приятнее из-за того, что горизонты, которые сегодня открылись, они намного больше, чем мы даже предполагали, когда, когда заходили в проект Skyway. Так, так, говоря, что не говорил. Так, Кунаева, все абсолютно так, радуемся всем успехам людского, но если иллюзии, зачем вообще было говорить о внутренней бирже? Еще, еще раз говорю, нет такого понятия внутренняя биржа. Кунаева, любовь, так сказать. есть электронная площадка, на которой будут ходить токи на адресных проектов, а что такое внутренняя биржа, на который, я думаю, хотите продать свои обязательства. Вот это, друзья, я понять, наверное, не могу. Если там, где вы хотите продавать э, свои обязательства, то, как уже вчера было не рассказано, все эти вопросы к Виктору Бабурину, он вам будет объяснять, когда и по какой экономике будет продаваться обязательство Skyway. Которое можно будет провести по грузовой структуре. Так, это технические вопросы. Давайте мы с, с вами пока сейчас обсуждать не будем. Ну все, Алексей, тогда я давай передаю тебе слово. Вот, я думаю, что по Швейцарии будет очень интересно твои ощущения твои посмотреть. Ну и соответственно, я как всегда в конце сделаю обобщение буквально на несколько минут. А я пока, друзья, как раз готов э, отвечать сейчас на вопросы. Пишите, соответственно, я какие-то вопросы могу ответить. Благодарю, условия. Сергей Анатольевич. Благодарю э, за разъяснение. Ну, Друзья, мы специально останавливаемся на этой теме, потому что эта тема многих волнует и на самом деле как бы секретов никаких нет. То есть э, крипто направление это не тема вебинаров э, Skyway и мы это затронули только по той причине, так как э, крипто направление э, будет Теоретически, возможно, потенциально, но мы закладываем, что скорее всего точно капитализировать новое направление Sky Service. Это то направление, которое будет поддельно финансироваться, так как невозможно для реализации через блокчейн. Но, Естественно, оно будет финансироваться при том условии, что инженерная разработка будет совершена и сделана. То есть по предварительным переговором С головной компанией, лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким, что направление очень интересное, и действительно, как бы решение фактически уже найдено, то есть осталось там немного до поиска до решения окончательного, но это действительно гениально и виртуозно. И это в логике, как всегда, происходит в Skyway, друзья, оптимизирует затраты. И представьте, что эту оптимизацию затрат мы можем использовать в виде краудинвестинга 2.0. Мы сейчас прорабатываем стратегию и будем обсуждать с членами правления определенную стратегию на запуск этого направления, потому что не секрет, что во многих городах Европы у нас конференции не состоялись, мы можем вступать в конфронтацию и как-то перечить с существующим финансовым регулятором. То есть если нам говорят, что нельзя на такую тему проводить конференцию, то нельзя, мы не проводим. В некоторых государствах конференции были перенесены на следующий год, но как раз таки из одной стратегии, является именно капитализация с помощью оцифровки адресных проектов, запуск как с помощью финансирования, так и уже, я не побоюсь этого слова, токенизация этих адресных проектов. Возможно, для кого-то токенизация кажется каким-то таким словом будущего, но, друзья, я перед тем, как перейти к новостям, потому что для меня лично тоже, как и для инвестора, акционера и до сих пор я инвестор и буду инвестором. Кстати, вот тоже очень такие приятные просьбы от нескольких наших лидеров. Были просьбы по поводу именно того, что можно ли инвестировать по 5 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов в рассрочку и сохранением дисконта предыдущего. ну Естественно, тот, кто по предыдущему дисконту инвестировал, он и будет инвестировать далее. То есть действительно партнеры радуются и желает выполнять статусы эксперта, топ-эксперта. Это не может не радовать, друзья. Но стоит двигаться в реальности и постепенно корректировать стратегию развития, то есть стратегия развития Skyway Capital – корректировалась неоднократно, и вообще вот я лично в этой лодке, в этом марафоне, и иногда, я думаю, все меня поймут, что кто-то бежит, выдыхается, там остановится, водички попьет, кто-то даже на работу может пойти работать, но все потом все равно возвращает и начинает снова развивать. Ну, что касается меня, не останавливался, стараюсь не останавливаться, и многие ожидают новостей вот сейчас вот я под Виктора выпытываю, выпытываю новости, но не говорит но говорит, что с арабами все очень очень хорошо, но боится сглазить он как и как говорится, если информация не разглашается, значит она коммерчески конфиденциальна. Потому что мы когда разглашали информацию о Штатах, в Индии и так далее, то потом начались такие вот совпадения, начались совпадения когда-то на столе перед встречей. прямо подготовленная статья с клеветой на Skyway, то есть никому это не нужно. И э, в Арабских Эмиратах э, непосредственно ведет все очень хорошо, то есть это параллельно к тому, э, что э, Алла а, Аль-Шаир и другие вот наши партнеры ранние, это уже параллельный процесс, э, еще больше э, ускоряющий развитие, э, так как э, там сейчас на данный момент лично проводят переговоры Анатолий Эдуардович Виктор Бабурин и другие партнеры с королевскими семьями. Вы понимаете, что достаточно как бы, серьезные переговоры. И что как бы интересно, финансовые инженеры, то есть финтех-инженеры заинтересовались блокчейн-направлением. Но моя позиция, друзья, ни в коем случае вообще все, все как можно... Меньше, потому что некоторые люди говорят, что вебинары, именно вот когда рассказываешь о блокчейн, становятся более скучными. Не хочется ходить на вебинары. Друзья, не хочется, чтобы кто-то таким образом расстраивался, признаясь честно, блокчейн направление настолько скучное, что можно, вот читая концепцию, будет заснуть. Но многие, прочитая концепцию, которая вырастет белую бумагу, решат по крупной инвестиции, которая дополнительно капитализирует Эко технопарк, так как пойдет финансирование на инженерную разработку Service. Это то, что мы неоднократно говорили на наших вебинарах. И, друзья, не стоит забывать тот факт, что сейчас действительно технологическая синглярность, она фактически каждый день начинает приближаться. И этого невозможно не замечать. Сейчас уже Маск продемонстрировал, видели умные уже даже не автомобили, пик. Но это знаете вот в нашей ситуации как со Skyway и можете эту аналогию приводить. Это примерно как сравнивать лошадь с автомобилем Форда с внутреннего сгорания и к лошади сенсор еще прилепили. Примерно такое сравнение. Да, то он красивый, да, то он, возможно, как бы э, в плане автомобилестроения э, сделал какой-то рывок, но в плане транспорта второго уровня это действительно как бы уже такой динозавр своеобразный. И назвали э, пулей, э, но пуля настоящая это Юнитрак. И... Я думаю, что это абсолютно не за горами. Сравнение какое-то такое вот, чисто возможно, в одном обзате Юнитрака с автомобилем именно грузового направления Маска. И то, что Маска сделал Родстер. Кстати, вот этот умный автомобиль грузовик, он запустится только в 2019 направлении, друзья. И э, я могу сказать, что вот тот роцер, который запустится, скорее всего, те счастливчики регионы, где запустятся юнибайк, я искренне хочу переехать в этот регион, потому что в Челябинске, э, ну, я стараюсь как, как можно меньше уже выходить, на самом деле, на улицу, потому что, ну, в Челябинске было выявлено превышение, ПДК «Формальдида» достаточно как бы, лестная для меня новость, и, естественно, я хотел бы, чтобы проекты здесь пошли, ну и чтобы экология также изменилась к лучшему в плане транспорта также. Кстати, сейчас вот уральские власти возможно на транспорт в России либо после транспорта России также будет ряд делегаций посещать PG-технопарк и не исключено, что какие-то проекты дополнительные радиации все-таки Россия будет просыпаться я больше чем уверен после завершения сертификации. Если говорить про сертификацию, то многие задают этот вопрос. Сейчас уже ведется такая подготов... уже финальная бумажная работа. Ну, то есть Все испытания фактически уже проведены и сертификация действительно подходит уже к финальному завершению, успешному финальному завершению. И это очень синергично складывается к тому, что мы готовимся, подходим к выставке «Транспорт России». «Транспорт России» мы напомним, что пройдет в Москве, то есть сейчас я сброшу обязательно те э, данные которые необходимо знать кто будет э, будет посещать эту выставку мы лично с сергенатовичем на ней обязательно будем потому что э, будет вести огромная работа и я думаю, что намного больше ажиотаж будет, чем в прошлый раз, потому что на этой выставке нас попросили участвовать, именно вот головную компанию. Можно сказать, что даже таких планов как таковых и не было. Так как планируется определенный ряд встречи с высшим правительством Российской Федерации, то, естественно, Анатолий Эдуардович согласился и более того, можно будет продемонстрировать наш юникар трехсекционный. То есть это высшую именно высшую современность сейчас подвижных составов направления Skyway городского пассажирского транспорта и невозможно будет мимо этого направления пройти. И далее, я больше чем уверен, начнется проработка уже на территории Российской Федерации. То есть в Крым, насколько так вот, предварительно мне известно, в ближайшее время, возможно, также будет делегация именно вот Кирилл Бадулин, либо кто-то еще из головной компании. Анатолий Эдуардович после выставки встретится, вот, возможно, с делегациями. Точнее, с Анатолием Эдуардович даже не встретится с делегациями, друзья, потому что Анатолий Эдуардович улетит в Арабские Эмираты на как раз таки более важные, стратегически серьезные переговоры с уральскими делегациями будет встречаться назначенный человек. Скорее всего, это будет тот же самый Кирилл Бадурин, если он не уедет в какие-то также города, страны на переговоры. Потому что действительно сейчас график очень напряженный у представителей головной компании. Вы видите, что постепенно без всякого пиара то есть основная от основное отличие Skyway проекта Skyway то что без всяких знаете покупных пиаров, пиаров сейчас в таких вот знаменитых изданиях проходят оповещения о Skyway это комсомольская правда то есть если кто-то не читал комсомольскую правду ну я слабо поверю значит человек вообще газеты не читает и не знает прошла Непосредственно на телевидении уже такая огромная весть по Skyway, то есть это телеканал ОТР, еще не ОРТ, как говорится, но я думаю, что дорастем и до ОРТ, когда проекты пойдут уже непосредственно по России и. Выйдет, настанет время, друзья, и выйдет и полнометражный фильм обязательно о Skyway. Но это все, так скажем, уже следствие. Следствие неизбежное той технологии, которая опережает время и которая развивается на действительно десятилетия вперед. Но с чем невозможно поспорить, то что сейчас действительно вот тот же самый Hyperloop приобрел приобрела компания Virgin Ричарда Брэнсона. То есть будет приставочка Virgin, уже в инстаграме можно было это увидеть. И так как сейчас многие задумываются именно над направлением блокчейн, друзья, ну мы взяли на себя этот, возможно, груз определенный, ответственность определенную, и запустили венчур венчуре. Как я говорю и как люблю говорить, именно на русский манер, венчурная матрешка. Кстати, логотип тоже на русский манер, это в первую очередь подкова, так скажем, на счастье. То есть это самое, из самых простых определений логотипа нашей платформы. И вот если Skyway вдруг группа энтузиастов, либо... Кто-то отдаленно, но именно применимо Skyway, вот не обязательно мы, не сделал бы этого направления. И Hyperloop, к примеру, начали бы использовать блокчейн. Поверьте мне, с направлением блокчейн можно действительно опередить в плане договоренности очень быстро. Очень быстро ту технологию, которая даже технологично конкурентна. Я вам переведу пример, что одна из компаний, сейчас о названии не вспомню, но что-то связано с финансами, котировки акций буквально на 300% за несколько дней взлетели, когда была приставка слова блокчейн. То есть это время, которое нам сегодня диктует о том, что действительно технологическая сингулярность, которая через 20-30 лет просто сольется в одну точку, она неумолимо приближается. И мы не можем не замечать это направление. Мы чувствуем, как именно люди, задающие стратегию в Skyway Capital, все члены правления, и как мы с Сергеем Анатольевичем некоторые технологичные направления вспоминаем из прошлого, что было создано Анатолием Эдуардовичем и придумано уже иногда 20 лет назад, иногда 10 лет назад. Мы говорим про Unibike, мы говорим про Sky Service, но анализируем, смотрим и применяем на текущую реальность, что да, действительно текущее направление рынка теоретически может быть применимо. И таким же мы видим направление Sky Service. Мы проанализировали направление дронов и так далее. Оно не пойдет первым. Но оно необходимо для строительства трасс в труднодоступных местах. Но поверьте мне, на слово дроны и через токены также обязательно будут работать. Они не будут являться какими-то мифическими. Такси, как сейчас планирует запускать Uber. Меня эта новость потрясла. Я бы не хотел жить в том мире, когда десятки тысяч автомобилей находились бы одновременно в воздухе. Так как одна авария на высоте больше 10 метров спровоцировала бы ну, самая меньшая потеря. Это... Падение мгновенной акция этой компании, самая большая потеря – это человеческая жизнь. И SkyWay на сегодняшний день действительно может сохранить более полутора миллионов человеческих жизней. И, друзья, стоит помнить о безопасности, потому что сейчас на самом деле переходит вверх постепенно в эпоху информационных войн. Когда можно взломать, когда можно послать вирус. Почему сейчас, и я, кстати, удивляюсь, вот недавно моя поликлиника закрылась, открылась, ну, типа частной поликлиники, но она также государственная, и там все в электронном виде. Я не удивлюсь, что медицина даже в России скоро перейдет на блокчейн, друзья. Потому что один вирус вон окрай парализовал просто многие государственные компании, он взломал их просто. И нельзя допустить, чтобы вирусы, информационные боты, атаки хакеров каким-то образом поражали стратегически важные объекты транснета. Если поражали, то их можно было отключить не вредя полностью целому организму. Это как раз таки позволяет сделать как раз таки направление блокчейн. Поэтому мы друзья этим и занимаемся. И э, это действительно как бы такое серьезное направление. Вы можете зайти, посмотреть, мы недавно произвели форк, э, той технологии, на которой э, будем основываться на данный момент. Потом миграцию мы в том числе на EOS планируем, то есть примерно с Нового года у нас специалисты э, именно за изучение этой платформы, от этой технологии сядут. Ну, я предварительно проводил с руководством EOS, Переговоры, так скажем, в Телеграме, то есть, понимание есть, и ожидания есть, ожидания, криптосообщества, есть. И, друзья, вот как бы: я скажу вам честно: что вот эта вся платформа в плане привлечения дополнительных инвестиций она ориентирована не на тех, кто сейчас в проекте Skyway, она ориентирована на тот Голубой океан, и не побоюсь этого слова. Потому что там действительно э, мальчики в таких вот закатанных штанишках, но есть небольшой нюанс, что эти мальчики долларовые миллионеры и миллиардеры иногда. Те, кто приобрели биткоины, те, кто приобрели эфиры, и они никогда сейчас вот не обратят на технологию Skyway. Я счастлив, друзья, в этом плане, что я не приобрел биткоин 5 лет назад, потому что сейчас мне было бы глубоко, скорее всего, параллельно бы на данном этапе на технологию Skyway. Потому что все было бы и так хорошо, так, так как сейчас у этих людей. В плане не замечания венчурных проектов, которые нужно оценить, которые сейчас недооценены, это как проект Skyway. И мы их переориентируем, друзья, именно а, направляя и отвечая на главный вопрос, а зачем вообще вот технология блокчейн для этого направления. Если говорить про Sky Service, этот вопрос более чем достойно отвечаем. И э, мы посмотрим, возможно, мы запустим отдельное направление, потому что никакой партнерской программы на платформе блокчейн не будет. Все это вам могу пообещать. Именно на первых окнах, э, так как это совершенно другое, и э, то, что касается крауд инвестинга, возможно, в крауд инвестинг 2.0 э, в каком-то плане дополнительная модернизация, дополнительная пристройка произойдет у Skyway Capital. То есть все на это технические ресурсы и понимание есть. будем обсуждать. Обязательно донесем вам э, стратегию. И, э, друзья, вот э, как показательный пример я хотел бы. Привести. Ну, естественно, кто не смотрел, обязательно ознакомьтесь с перископом Сергея Анатольевича Сибирякова, то, что вот произошло в БРНО, то есть действительно там была такая первая обширная презентация, презентация вот на чешском языке, вещали Сергей Анатольевича, я, Франтишик, Нина, и, ну, кстати, вот не заметил, честно, как час пролетел с переводом и заметил за то, как сложно воспринималась эта тематика. Многих вещей мы сейчас не будем произносить, на самом деле. То есть это была это, на европейской аудитории. Мы будем вещи произносить только на сообществе. Естественно, в таких конференциях мы будем участвовать. Но что был огромный интерес, это факт, друзья. То есть были хождения в зале, Народ очень живо воспринимал, была и чувствовалась отдача, но народ многого не понимал. Друзья, а кто понимает, как функционирует вот это вот, вот это вот устройство? Я лично честно признаюсь, если меня оставить изучить, но мне, наверное, не то что года, а лет 5-7 понадобится, чтобы погрузиться в инженерную тематику и создать как, какое-то хотя бы подобие, как функционирует мобильный телефон. И как функционирует экономика токена, фактически это знать не нужно будет. Нужно будет понимать, для чего вообще этот токен. И э, в первую очередь, я повторюсь, друзья, мы это запускаем для того, чтобы развернуть к Skyway ту массу людей, которые сейчас не видят, так как не видят, зачем блокчейн Skyway. Вот когда они увидят, что блокчейн Skyway действительно нужен, и Skyway с блокчейн, он э, скапитализируется и выведет крипто-направление, криптоэкономику на новый. Новые горизонты инвестировать будут, поверьте мне, даже не миллионы долларов. То есть суммы будут на порядок больше. И, как пример, друзья, это наши переговоры. То есть мы непосредственно задержались только по этой причине. Очень интересная история переговоров. То есть это как обычный эффект рикошета. Сергей Анатольевич познакомился на конференции. Это были наши партнеры, коллеги. Сергей Анатольевич рассказывал немножко про крипто-направление. Потом подошли буквально за несколько часов представители советника одного из кантонов. Это итальянский кантон. И здесь вы увидите уже целую интернациональную делегацию. То есть были многосторонние переговоры. Английский, французский, венгерский Швейцарский, естественно, ну, Швейцарии разговаривают на английском и французском. И как, на какую тему, как вы думаете, общались? Естественно, мы сначала общались на тему непосредственного установления договорных отношений. Швейцарские представители – это помимо наших юристов, которые вот ждут финальную версию экономики токена и так мы ее активно прорабатываем. Мы вышлем финальные варианты, мы начнем уже юридическую схему прорабатывать, регистрацию компанию в Швейцарии и так далее. Но вот эти вот швейцарские представители, которых вы видите данной картинке они готовы инициировать туристическое направление причем представьте туристический кластер в живописном горном районе горная местность действительно супер место для проживания очень экологично чистое и некоторые отели готовы либо реконструировать либо снести и сделать из них наши высотные анкерные опоры либо обычные станции. И самое интересное, что здесь желание как раз таки сделать умный адресный проект, здесь желание автоматизировать, здесь желание внедрить sky сервис Потому что представьте, когда будет, соответственно, прижать на кухню к роботу, причем который готовит, и это на следующем вебинаре, не на этом, я думаю, мы более так серьезно, раз уж многие недопонимают сейчас направление Sky SkyService. И также, как ранее мы говорили о Unibike, на SkyService мы очень много внимания еще за стрим. Но представьте, что все продукты питания сами приходят, это все учитывается в транзакциях, это все достоверно, это все дополнительно капитализирует проект SkyWay адресный и, соответственно, далее готовят уже блюда и так далее, робот. И вообще вся ангарная опора, она роботизирована. Вплоть до того, что, ну, такие вот примеры, как я приводил Сингапура, что приехал робот и, и соответственно, при, принес адаптер, они самые элементарные будут, и это все будет на автоматике происходить. Все будет завязано вот в этих проектах, которые на оцифровку, по желанию заказчика, изначально на оцифровку и токонизацию они будут капитализировать наш базовый актив и, соответственно, они будут без удорожания проекта, вот эта вся сервисная линия, она не сильно удорожает проект, но максимально капитализировать, Как сейчас задумывается компания Alibaba, как сейчас задумывается компания Amazon и Alibaba соревнуются насчет этого, но тут появляется на сцене игрок под названием проект SkyWay. И заявляет, что мы сейчас также э, не только реализуем все транспортные инфраструктурные услуги, но все бытовые, сервисные, товарно-рыночные э, товарно и услуги складирования просто не будет. То есть склад, склады исчезнут так же, как мы декларируем, что исчезнут фуры с дорог. И, друзья, вот это вот показатель, это триггер для нас. Мы с Сергеем Анатольевичем, вы не представляете, какой груз моральный в очередь, Правильно ли мы выбрали вектор, потому что это затраты такие достаточно колоссальные, лично наши в том числе, ну не в том числе, друзья, потому что сейчас они большей частью вот нескольких энтузиастов только, не цента, я повторюсь, и это может будет просмотреть и как-то проанализировать, ни цента из поступления в Экотехнопарк не берется. Это наш венчурный риск, это наше направление, которое мы прочувствовали и просто предлагаем на дополнительную капитализацию проекта Skyway и дополнительную инженерную реализацию Sky Service, которая без блокчейн будет менее эффективным, соответственно, уязвимым. Не Могу приводить такие фотографии, такие примеры, как, допустим, вот Франтишек здесь. Почему довольны, вы думаете? Потому что он недавно был на арабском саммите в Афинах. И потому что Франтишек это как раз таки а, также показатель, потому что активисты, лидеры, а, те, кто действительно активно занимается проектом Skyway, бежит марафон, не сходит с дистанции. Франтишек сейчас президент торгово-промышленной палаты арабских стран Словакии. И он представлял Skyway на закрытом э, совещании арабского саммита в Афинах. Эти фотографии нельзя показывать, друзья. Но об этом можно говорить. Потому что э, мы знаем, что Франтишек на закрытом заседании, где было чуть больше 50 людей, где были миллиардеры египетские, они услышали о проекте Skyway. И благо, что Франтишек уже на тот знал про блокчейн направление. То есть если спрашивают о как вы можете это синхронизировать с блокчейн? У нас на это, и как говорится, есть ответ. И, друзья, вот действительно сейчас закручивается такая веха, у нас в декабре планируется, и мы признаемся, что на самом деле, вот как всегда, я говорил, что год Skyway считается за 5, а может быть, сейчас вот с направлением и за 10 лет. И у нас скорректировались планы по Латинской Америке, то есть приоритет несколько отложился, потому что там должно еще сложиться понимание, но планируется презентация непосредственно Швейцарии, вот этого туристического проекта. Дай бог, чтобы вот советники, которые говорили, и я их оценил как высоких экспертов в области крипто направления и неспроста они желают именно оцифрованный проект именно токенизированный проект и друзья вот презентацию мы им будем делать если не в декабре то в начале следующего года очень постараемся до рождества успеть и вообще вот в идеале собираемся совместить поездку в швейцарию с презентацией и уже с началом рабочих встреч, воркшопов с нашими швейцарскими коллегами, юристами, которые ожидают нашего запуска. Мне, нашего запуска ожидают сейчас многие программисты, которые сейчас вот к нашему техническому лидеру Константину стучаться, спрашивают, когда вы выкатите, показывайте GitHub. Ну, GitHub можно посмотреть на самом деле, он в открытом доступе. То есть тот, кто знает, уже давно все нашел. Из изредка, может быть, изредка, потому что ресурс колоссальный, тоже буду его использовать. Буквально поблагодарю всех за день где-то с помощью своего аккаунта ВКонтакте мы нашли более 15 кандидатур дизайнеров и отобрали вплоть до того, что промышленный дизайнер, они будут дополнительно отработать, потому что мы ускоряем максимально процесс. Ноды уже подняты, первые технические и тестовые прогоны нашего блокчейна уже начались и блоки, так скажем, генерируются. И, друзья, мы об этом будем, так скажем, Время от времени отчитываться. Новости можно будет прочитать на наших социальных сетях с Сергеем Анатольевичем. Но я хотел бы обратить внимание в первую очередь, что все-таки вебинары они о технологии, о Skyway, о развитии проекта. И сейчас две главные новости, которые я хотел бы озвучить – то, что с открытыми института, то есть это крупнейших института, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет транспорта. У вас есть буквально считанные дни остались до начала выставки в Москве. Многие предприниматели часто бывают в Москве, и пригласите их на эту выставку. Там будет Диана Анатолий Эдуардович и я не удивлюсь, если будет принято решение на инвестиции 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, 300, 500, миллион, потому что эти суммы уже не удивляют как инвестиции в Skyway. Поэтому, друзья, обязательно ознакомьтесь и кто технически подкован, законспектируйте это Интервью, потому что оно очень важное, оно очень показательное. И вот такие интервью, друзья, должны быть на арабских саммитах и потрясать весь мир. А не та футурология о Марсе, которую говорит Маск. Как говорит Анатолий Эдуардович, зачем осваивать Марс, если с помощью Skyway можно осваивать Антарктиду и Северный полюс. Там... Куча неосвоенных территорий, неосвоенных ресурсов. И, друзья, сколько нам еще вообще осваивать с помощью технологий Skyway. Насколько это колоссальнейший рынок. И насколько капитализироваться тем крипто направлением, которое мы в том числе Сергеем Анатольевичем создаем. покажет только время. То есть мы не Нострадамусы, мы не Ванги. Но мы можем сказать, что мы объединяем мир. Объединять наша э, работа стройская Skyway, спасай планету» и «Дай дорогу мир Транснету». Друзья, если кто-то скажет, что новостей на этом вебинаре не было, перечитайте наш боевой листок тезисов. Обязательно посмотрите также на э, хронологию строительства, то, что было построено, потому что ну, сейчас э, Леонид э, будет регулярно это все обновлять. Скачайте, показывайте. Показывать есть что просто вопрос фокусируемся либо расфокусируемся строй skyway спасай планету дай дорогу мир транснету счастливо Друзья, я буквально коротенько тогда после Алексея. <клых> вот. Ну, как всегда, видите, у него такое интересное эмоциональное вступление. Вот. Я думаю, что действительно информации и много, и есть что и обсуждать, и принять к сведению. Значит, по нашему листу, мы его разбрасываем по всем чатам, по всем, это значит, тезисная вебинар который есть и с вставлением туда всех ссылок которые здесь упоминаются то есть вот я упомянул там Гейтс, значит там будет Гейтс, ссылка на статью вот то есть таким образом может быть еще раз просматривая вебинар всегда открывать те ссылки <coughs> которые упоминались или которые можно посмотреть мы сейчас этот инструмент сделали такой более к рабочим он у нас сразу же переводится в 10 языков и сразу расходится еще и по другим странам, по другим регионам, чтобы можно было работать. Значит, друзья, 6-7-8 декабря выставка в Монетном дворе в Москве, соответственно, гостиный двор, гостином дворе. Значит, соответственно, 6 числа где-то приблизительно до 12 до часу, сказали, будет посещение спецгостей. Вот. А где-то с 12 часов 6 числа можно уже на выставке. Вот в среду это среда, четверг, пятница. Вот, соответственно, мы там с Алексеем будем. Насчет вебинаров там посмотрим. Ну, еще у нас еще следующий вебинар будет. Так что, скорее всего, как всегда, проведем прямо с выставки с нашего с нашей комнаты переговоров, которая будет находиться прямо там же у нас, на стене. Вот. Поэтому, друзья, так, еще тут вот эти вот все вопросы, которые идут, что будет выгоднее покупать акции, друзья, или токены, ну давайте это абсолютно, скажем так, разговор сейчас ни о чем, потому что как будет строиться и что будет с экономить токены, это будет только при запуске Формы. Вот, во-вторых, мы при первом сейчас какие переговоры проводим, мы ориентируем это все на крупный бизнес, то есть те, кто может сразу инвестировать десятки, сотни тысяч для того, чтобы ходить. Ну и, соответственно, дальше первые же два-три месяца жизни этой платформы, они покажут э, вообще, насколько это жизнеспособное направление и насколько оно будет оправдывать те ожидания, которые мы сейчас на, на него Поэтому здесь, друзья. Могу сказать, что по-любому, как бы не строилась дальше судьба или работа платформы, э, в любом случае инвестиции в э, акции, они всегда будут самыми эффективными, самыми интересными. Естественно, что как бы не отстраивалась, потом, э, соответственно, всегда э, здесь будет самая высокая прибыльность и доход. Поэтому здесь, здесь друзья, тут не должно быть никаких... Можно сказать, что, друзья, ожидания, которые сейчас идут на конец этого года, вот я тут пока в чате писал, что у меня опять кто-то начинает продажи в семнадцатом году. Во-первых, во друзья, сказать, и идет корректировка планов раз, и, во-вторых, все-таки посмотрите и первое интервью Юницкого, и все наши, мы всегда говорили, что восемнадцатый год ⁇ это начало... С... Соответственно, свободного оборота и ничего не меняется, ни в коем случае не пересматривается, ни меморандум, не меняются этапы, которые сегодня идут. И как мы предполагали выйти на уже привлечение и свободного оборота то в 2018 году эти планы, друзья, так стоят, никто их не, не отменял. И мы, во всяком случае, абсолютно уверены, что эта задача нами будет выполнена. Вот, поэтому никаких других обязательств. И сейчас гарантии, друзья, мы, соответственно, говорить не будем. Ну и, соответственно, все силы сейчас, конечно, друзья, это адресные проекты, это подключение конкретных заказчиков. И на это ориентируется сейчас все. И здесь, опять же, по многим сейчас факторов информации много, но не всю информацию можно сейчас уже открывать с точки зрения именно коммерческой информации. Поэтому тоже, друзья, к этому надо уже и привыкать и относиться нормально что э, подход все-таки уже больше бизнес-сообществу а не к тому крау. А на этом я общаюсь с вами надеюсь что на очень многие вопросы мы ответили тут я уже с э... У нас идет активное обсуждение и в чатах, то есть там все присутствуют, и мы уже готовим вопросы к вебинарам, так что будем, друзья, дальше двигаться, дальше обсуждать, делать и строить Skyway. Все, друзья, всего доброго. Строй Skyway, спасай планету. Так, так, так. Все, друзья, я тогда... Выключаю вебинар, но ну, надеюсь на все вопросы ответил, которые у нас...